Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером. На данный момент он считается богатейшим человеком на планете. Эксперты сервиса консультаций для малого бизнеса Компарисан уверены, что триллиона долларов состояние Безоса достигнет спустя 6 лет к 2026 году. Вторым после американца может стать девелопер из Китая Сёйцзини, пишет Forbes. Пока состояние Безоса оценивается примерно в 143 миллиарда долларов. С наступлением пандемии и ростом спроса на онлайн покупки акции Amazon резко начала прибавлять в цене. Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Безос заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. Тем временем состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компании Луис Vuitton Моуд Хеннесси Бернар Арно – 28 миллиардов долларов.